Салматыстар, удастыр. Кошнан тандавайтын көрючілері. Бүгін 10-й сериян настында біз Ахрамен өнік түрші өзменен чоу 8-й конкурс уйыштырып соуын белектердей дайырдап койдук. Шарттары бары Бул сериян настында. Сөз-сіз YouTube каналызға жена Инстаграм барықчалызға қатталыңыз. Семья, ну реставратушка. Ладно, да, мужчина. Пошли, мужчина, надо словно, какая там речь. Ага, памятник, как и какие-то рельефики. Приготовились <говор> <говор> и совали, у вас? Ты волин, ванила? Вам кофе? Ага, чем? Я Очень. Это не берем Ханьчипюго и Генна делают, не Блин, мир, Макайра, Таранда, Деми. И так придемы, что кичем Вышло, багель, генчук, нет, нет, нет, нет, ну они timing на место hers и т shirt то так Так так болду Parents а вы приходите Если пришло А потом понимаете Ты развλέ тут Тебе пойдет Я시대 Кафе, ресторан Ты похож на районе project вы Алло, ага, ага, броди вы келген, адлет, а, адлет пош кек, адлет. Блин, тюньчин дегет чекен, достор менен, кыздар алло, алло. Кыздар Меня как никогда жар махчам делюсь да мне гре克, анкени меня как клиентердым варн тапердым. О. Эг греек посом клиентердым, озмеле тавалам. Ой, кол не Анкени мен мирукушка. Все, чёчстим, озмеле ачам салон. Мень чёк посом, ешьте ки не О, так ловито. Чё ну гота сам О. Ой как сикта. Эй, баха? Эй, спасибо, что Баха, Турсандин? Эй, как чурюсь, пись? Эй, а что строил он, но? Турсун, глянь, целка стоп. Эй, мислишь, О? Эй, Барбай мне не гай, гелеги на талши Блин. Мама, Мека точно тарнады, эмми. Эмми тарынса, гуль-пуль беру не он моғыла. Эмми, ашчыларым гана? Эсі, эсіңде жок бол. Эй, бирайчика моң парна да, бірден мұйбар койчы. Ого, шай! Эй, Мама, миру, тут меня меня, сенгал педерин дол таснё. братан, вот телефон дол ты разкидывай этот китем. Уж вот там что-то, телефон чёк чёрный был. Я, моя, э, бисёй, с кхах вообще. Если вообще, ну, тамаша лотаснё, сенбиздапкилбен ушака. Уж он если вандарь, кто все что ах, ты Когдай син, гузу? А, Не, меня да брюнгут увот там, бля. Чёк, келись. Адлетнага. Ау, жумышта? А у джумшта? А, джумшта, со джарши? не меня нухталбай. Уйку джарпу. Уйку джарпу, со джарши? Годжи убирай твое, а не вериллю, что твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, твое, Кайдагы массаж салон о о салону. О-о-о. А-а-а. Канча? Канча? Каяқта? Маға чон делемес. Башқысы центрге жақын А-а-а, а, чон рахмат. А, и кетіп вот стерва, конечно, да. Ай-па. Вдруг с ней на голову. Узум был молодшим. Чардам берет, Чурсен. Шунда неблагодарна, Ты что Не лайдай, да, то все. Не знаю. Mm -hmm. Блин, сендай, инстаграм до подписчиков гопта. Mm -hmm. Антиреклама голубая сумба. Стори с Киргизем. Мне инстаграм, а истори с Киргизем. О, Ооо? Историян да жамандасам? Она mm нашу ону клиенттер -hmm. көрсу, барып айқалышы? Конечно. <coughs> Всем привет, кыздар. Мен сілерге бір кене шайтайын деген лэш-мейкин бойынче. Балам, не луп кетті? Эшке барып айнал клиентче? Конечно, мерчек. Барып келес, только алыс бармама хубы. Mm -hmm. Okay. Просто балам гузничает, что-то я не могу. Андрох ты заинче? не yeah. добился? Я нам не глядим. А у? Как сказ мне нюрдун? Как Чекинг держал турбайбу. Э, точно шнеллол. Девальки. Как сказ мне нюрдун вдогон? Ай пай! мека мека идешь с ним? Мика, идешь Мека ним? Мика, гахтась н?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 Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! бальзамы Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Ингаляцию! Привет. Каздар, слерке биргеньешь бар, а, баргда. Каздар, слерке биргеньешь бар, баргда гирпекторджунду рекламоджа завадим Так вот, ушел мастер, умел. Так рка рка. А квалифика. Так вот. Ушел мастер ден квалификации, так ржок, так Ушел мастер, который ты держал на билбет. Я вообще еще никогда не билбет. Ким Гильт. Все, Мель, сам отлаван стар. Тяжелый. Рахматы. Сонкене, басда тяжкен. Маникюр, часть тараша на субарке, аллармин, кошер, аренда, аберт, турсан. Часть, hmm. часть. А что делать? Часть, кошер, часть. А что делать? Часть, кошер, часть. Часть, часть, часть. Часть, часть, часть. Часть, часть. Часть, часть. Часть, часть. Часть, часть. Часть, часть. Часть, часть. Акцияла ус. Акция с ума со меня А анбар меня бизнес партнер был ус. Бизнес партнер? Что А Что? А что это бизнес-партнер? Друзья, бизнес-партнер дегенде шеф очень много. Потому что ты не хочешь. Ты не хочешь. Друзья, Бизнес-партнер был. ха ха О, бизнес-партнер! о, о. Не. бизнес. Ублюдок бизнес. Что нас нарубил? Берогосом да идти саги мне лет. все, все, все, все. Доскей, давай. Эй, Ай, Алмбергин, чувак, урок толстый. Алмбергин, чувак. Ибо лук залжатоем, не? Сумбергин, пойм. Будет, если ей мейни бизнес. Сумбергин. Ай, ама, помоги кагут. О. Джардам, берь. О. Сумбергин, чувак. Сумбергин, чувак. Сумбергин, чувак. Сумбергин, чувак. Сумбергин, чувак. Сумбергин, чувак. Сумбергин, чувак. Сумбергин, Неизилеим, да рвите колган ду жгшегоюсь. Ало не безин, башка Елизавета Хорлуж компания сись дарючин сонун белек дар да пойду. Если деслер Елизавета Хорлуж компания снан 8 больмелью батерал санар, турмуш техникасы белеке бермит. Пяламиздаруюду Елизавета Юльерина пяламиздар шашилгла. Гундон гунга батерал саны азаюда. Сись дазар такси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 дяка дай он турмар у меня с гриппетю за это о все и тут не дохотели гриппетер не зовут а турмар с индусактор сын ну каналь то там был салон дон к телефон телефону на джогуруту питбординг или отпишет телефон на А она еще охранник сдарт лапать и теть в общем то на валя был салон дон вообще не советую короче тот раз они это вот одной девушке вот это глаза пенцетом короче вот так сделали короче вот там у нее ожог был, короче, татуаж хотели сделать. Короче, там кошмар был, ой, там скандал был. Ой, там Шерменде все вышло, ой, ой. Не советую, честно, вот этот салон, он репутация не такая, честно. Вот. Но салон, дуны, африс аферисты, блясгер? Паспорт сутра, Короче, не жопу? Короче, булар дэнг ыздарды Турциях сатпу салаткен рабство баға. Анан, гейверыгызларды, дэммеге Колумбияға, теге, не, сататкен елесек ну из муха шаководом, что-то мне кажется, меня наверно открыл магшапками. мне интересно. А, минсельмин слышали об этом? Мне чудно. А, че такое из-за баштовщества с что на балконе тамик че трали? Чек только близина. Синдрючек не улодас а -а -а. <гоняр> Бис, <гоняр> не. Что на бор? Не Кучу бар. О, шонды, коз, полклаты, а что он такое? Дердеч покупал троицу. Дердеч ты и в крыжозарда. Ту ганда или покупал-то? Надердеч. И мне он чья майрам да. А я он меня ушкет не Что до старыми на другом мотеле. Юго-барбай тушкеры полото. При том кафе да я ваташ. Ями. Емі... Андаи был сменкин до тут-то? Сменкинде? Mm -hmm. Серьезно? Mm -hmm. Эв, балдах, кто еще тусим дальше больше. Анан А. А. А. А. А. А. А. Ты не угощь, блин, точно. И аж ингрик срочно. О, давай, мада как раз не из не а я ловар иркекти, виночакран уят плод. Если не изумлен, батун держишь. Эй, Такси <голес> горым, мэн Не Мен за вами не даватам. Азарса, такси да алып кет. Мэн. Мэнн азар как раз керет. Ошал эле, эле? Гэл чё, эште. Бар чё нәрэ? Эм болды Держишь пизда. Хадам джейдан был восемь, уголял Таран Амин, И мне? О, Как как ты брал? Чаширу? Чаширу? Чаширу? Я же не знаю, я же не знаю. А, раптовать лодсинверт. О, полдонгилльгинарка и Я да, там Я Я не Я не Я Я до в Катаре успокаивался. Выпчак открыли в контейнере. А по их сказке все рестораны ты муж, толт радеч, те, кабека, ты просто. Те, что мы, О, Жаннам привет! Мен селерге беркенеш айтай ендегем, кирпектер бойын В общем, мастер жарқынай. Я келіп палдунба. Гиль, ты мог что? Я толкнул, я толкнул. Потом на Машина ракта? Машина... Мне бузл калдал. Нет, бузл кат. Еще одна страна. Сейчас я буду сахар. Бузл лучше. Ха-ха. Он у да... Машина. А гир. Так. И а был бы оса, инғой, дэн, А был не оса, куис, бойрса, <с Sugar -toss> Ч ⁇ ма! Порто! Ч ⁇ ма! Гель-денгбе! Соответственно? Гель-денгбе! Гель-денгбе! Гель-денгбе! Гель-денгбе! гель Уй-ку джахпу. Уй-ку джахпу, сада джахша. Готовьте берать твот канни, верли луй глад. а? снаружи меня. Нил, сама у меня. Геймдерин де чоул туп, ачкыш дертинке дэрдэ когыр. Ага. Мейка, мен са хазыр бит